Дорогие участники нашего вебинара. Я очень рада вас сегодня приветствовать. У нас сегодня а, вебинар, посвященный теме, которая, я уверена, волнует каждого из нас. И а, что очень важно, мы сейчас встречаемся накануне Нового Еврейского года, накануне Роша Шана. А, начался учебный год в школах, в институтах. А, для кого-то это первый год, когда дети пошли в сад. То есть все время мы обучаемся, и мы, взрослые люди, тоже учимся каждый раз чему-то новому, и мне очень хочется, чтобы процесс сегодняшнего нашего разговора, нашего вебинара был и обучением не только для тех, кто в нем участвует с вашей стороны, но и для меня, потому что мы учимся друг у друга реализовывать наши задумки и совершать... Такие, казалось бы, на первый взгляд, совершенно нереальные вещи, которые э, при помощи нашей энергии нам все-таки удается сделать. Итак, э, я хочу вас всех поздравить с Новым годом. Я хочу, чтобы мы все были с вами, и наши близкие, наши дети, наши внуки, э, наши родители, у кого они живы, были записаны в Книгу жизни. И э, очень важно, чтобы мы э, понимали, что для того, чтобы как можно долго мы были на этой земле и радовали себя и своих близких, мы должны делать очень элементарные, но в то же время очень важные и существенные вещи. Мы должны поддерживать свое здоровье и очень хорошо, когда мы можем поддерживать еще и здоровье наших близких и самый идеальный вариант, когда мы можем поддерживать здоровье и незнакомых нам людей. То есть поднимать такие темы, которые оказывают влияние на жизнь нашего и ближнего, и дальнего окружения. И вот эта тема «Здоровье груди» — это тема, с которой проект Кэшер э, работает уже много лет, уже больше 25 лет именно в этой теме. Мы профессионалы и привлекаем э, различные партнерские организации для реализации наших идей. Э, вот сегодня об этом и мы будем говорить, потому что э, пройдет совсем немного времени, меньше месяца, и наступит октябрь. Октябрь во всем мире – это месяц активных действий по профилактике рака груди, по продвижению информации об этом заболевании и минимизации тех отрицательных последствий, которые он может принести. И именно поэтому мы, как активисты проекта Кэшер, всегда об этом говорим, и каждый раз… Мы пытаемся найти что-то новое для того, чтобы мы могли этой темой зацепить наших респондентов, тех, к кому мы обращаем свои действия. Ну и, естественно, я очень надеюсь, что в этом году каждый из нас пройдет обследование, соответственно, своей возрастной группе и подтвердит свой статус здорового человека. Но, начиная с себя, все-таки мы, как активисты, эти идеи несем дальше, несем их для наших коллег для наших активистов в женских группах, в наших общинах и во внееврейской аудитории. И э, я хочу сказать, что в этом году мы, э, я предлагаю этот проект, который направлен на сохранение здоровья груди, реализовать в двух направлениях. Вам сейчас виден следующий слайд, который я вот э, сейчас повернула? Я буду спрашивать иногда какие-то вещи. Виден, да? Спасибо большое. А, итак, те два направления, которые я хотела бы сейчас озвучить. Первое – это я знаю. Это информационно-просветительское направление. Это то, чем мы занимаемся давно и чем мы будем заниматься, я уверена, дальше. Потому что информация в нашем мире решает все. Если человек знает о том, что ему нужно сделать для сохранения своего здоровья, то ему легче будет принять решение, что он готов это сделать и легче сделать этот шаг. И поэтому второе направление я делаю. То есть от направления знания к направлению реальных действий. То есть это наши активные шаги для сохранения здоровья и своего, и тех людей, которые э, являются потребителями, извините за это слово, но это понятно, наших идей и наших мероприятий. Итак, направление я знаю. В этом году я очень хочу, чтобы мы э, сделали наше мероприятие с новым подходом. Я его назвала «Арт Vita флешмобы: Я выбираю жизнь». Ну, слово "арт" это от слова «искусство», "вита" это жизнь, а флешмобы это любые активности, связанные с интерактивным подходом, с взаимодействием. Ну, понятно, что слоган "Я выбираю жизнь" это, наверное, то, что мы однажды сделали, родившись на этот свет, и что мы делаем каждый день, желая жить в мире, добре и здоровье. И мне очень хочется, чтобы вот эти подходы, которые я здесь перечисляла, танцуем ради жизни, рисуем ради жизни, лепим ради жизни, поем ради жизни, дефиле ради жизни и фотовыставка, это только вот малая толика того, что мне пришло в голову, мы более подробно остановимся потом на а, вот этих позициях, которые я обозначила, чтобы они явились для нас отправной точкой в нашей деятельности по проекту, чтобы вот эти арт-вита флешмобы были э, той яркой, красивой, зрелищной точкой, которая поможет нам привлечь внимание к этой теме женщин разных возрастов. Потому что мы все любим красивое, мы все любим яркое, мы все любим искусство, мы все э, любим творчество. Но как сочетать вот этот творческий подход и социальные действия, Этому надо учиться, и надо это попробовать, потому что замечательно, когда мы в жизни можем получать удовольствие, но хорошо, когда это удовольствие еще сочетается с пользой для нашего здоровья. И а, я хочу сказать, что вот в этом направлении, я знаю, информационном направлении, а, программа «Женское здоровье» поможет вам провести мероприятия разного уровня. Я подготовлю методические э, разработки для проведения мероприятий общинного уровня и для проведения мероприятий городского уровня. И по этим э, методоразработкам можно будет понять, как от этапа подготовки до этапа реализации пройти вот этот вот э, путь как э, этот алгоритм выстроить. Естественно, что с каждой группой, с каждым активистом, кто захочет произвести что-то такое яркое, незабываемое, мы будем работать на индивидуальном уровне. Но общий алгоритм я пропишу вот в этих методических разработках. И, соответственно, у проекта Кэшер есть большие накопления в наших метод-копилках. Это темы для разных возрастов с учетом мнений экспертов. И этими разработками вы все можете пользоваться, ссылки на них будут в этих наших методических разработках. Итак, вот это направление, я знаю, подразумевает под собой либо общинное, либо межнациональное или э, интернациональное такое мероприятие, я знаю с использованием элементов арт-вита, флешмоба «Я выбираю жизнь». Но подробнее еще поговорим, какие это могут быть формы. А также это может быть информационно-просветительское мероприятие городского уровня. То есть э, мы вот этими знаниями своими при помощи наших медиков можем поделиться, устроив, в формате пресс-конференции встречу, провести акцию в торговом центре. В прошлом году в некоторых городах мы проводили такие акции, но мы делали их без вот этой арт-составляющей. Выходили наши девочки с врачами, устанавливали по договоренности с торговыми центрами нашу стоечку, наш баннер, договаривались о том, чтобы был столик с нашими раздаточными материалами, либо давали кассирам эти материалы, и они на кассе раздавали вот эти информационные флайеры, где, когда можно пройти обследование в городе. Это имеет очень большой резонанс и среди тех, кто пришел в этот день в торговый центр, и среди средств массовой информации, потому что любая социальная акция это информационный повод. Но если мы в этот раз сделаем это еще и с каким-то ярким, зрелищным акцентом, я уверена, что и тем, кто увидит это, запомнится больше, и средства информации более э, радостно придут на такое мероприятие, чтобы это снять, чтобы это осветить в газетах или на телевидении. Итак, это может быть акция в торговом центре. Это может быть фотовыставка в Доме культуры, на любой городской площадке. Сейчас очень много различных арт-пространств. И если мы предложим такую инициативу тем, кто занимается этими галерейными пространствами, я думаю, что им будет интересно, как эту тему, тему здоровья женщины, можно будет показать. Это может быть акция на стадионе, это может быть пробег, это может быть любая активная связанная со спортивными мероприятиями. Но а, очень бы хотелось, и мы с вами об этом вот сейчас поговорим, и я хочу услышать ваше мнение, а, чтобы каждое вот это наше действие состояло из двух частей. Первое – это какой-то яркий, зрелищный элемент, а второе – это вот этот просветительский элемент, я знаю, у нас будут раздаточные материалы, и а, при помощи наших а, волонтеров-врачей мы хотели бы давать информацию, что нужно сделать женщинам для того, чтобы они продиагностировались вовремя и не упустили заболевание, которое, если оно у них началось, захватили его на ранней стадии. Вот на этом этапе я знаю, если есть какие-то вопросы, напишите, пожалуйста, здесь, потому что мне бы очень хотелось, чтобы у нас была обратная связь какая-то от того, что я говорю, чтобы я не была просто говорящей головой. Итак, второе наше направление – я делаю. А когда человек узнал о том, что ему нужно сделать, самое замечательное, когда он уже эти знания применяет на практике. И поэтому для еврейских общин очень бы хотелось, чтобы были организованы консультативные приемы. Или, например, у нас есть несколько общин, которые в прошлом году опробовали этот формат. Они организовывали льготные осмотры для членов еврейских общин. Это здорово, потому что даже те небольшие средства, которые нужны для прохождения УЗИ и маммографии, они есть не у всех. И все действительно находятся в разной э, имущественной категории. И иногда для человека даже… 1500 рублей, сколько там стоит обследование, или там 200-300 гривен, это достаточно большая сумма. И когда среди наших меценатов, среди э, тех, кто поддерживает наши общины, есть люди, э, связанные с с медициной, у которых есть свои частные клиники, или которые имеют своих друзей в таких частных клиниках, и они возьмут на прием даже несколько человек из общины, естественно, это должны быть люди, которые в этом нуждаются, на бесплатную диагностику и осмотр, то я вас уверяю, что это очень хорошая митсва, которая поможет сохранить жизнь людям, которые Именно из каких-то материальных вопросов не могут пройти эту диагностику. Еще очень важный здесь фактор – это коллективность. Даже если за такой осмотр нужно заплатить небольшие деньги, может быть, это будут льготные какие-то осмотры. Вот, например, в Минске в прошлом году Ира добилась того, что были льготные направления, льготные сертификаты в такую клинику. Вот такой вот коллективный поход нескольких человек из общины – это всегда помогает человеку преодолеть ту робость и то иногда, извините за это слово, пофигистское отношение к себе, когда поход к врачу откладывается на завтра, послезавтра, на следующий месяц или на следующий год. Когда твоя подруга берет тебя за руки и идет вместе с тобой к врачу, это действительно очень значимо. Это не так страшно, и главное, что это обязывает тебя и сохранить свое здоровье, и проследить за тем, чтобы и твоя подруга с тобой пошла. Поэтому вот э, об организации таких консультативных приемов и льготных осмотров мне бы хотелось, чтобы вы подумали. Если же мы говорим о формате внееврейских общин, то есть о формате городского уровня, у многих из нас есть уже налаженные связи с медицинскими учреждениями, с онкологическими диспансерами, с женскими консультациями. Дело в том, что молочная железа в ведении явля... двух врачей находится. Да? Это врачи-онкологи, мамологи и врачи-гинекологи. И поэтому первичный осмотр могут провести и те, и другие. И а, если вот в каком-то медицинском учреждении, с которым у нас налажена связь, мы сможем организовать День здоровья с консультациями, а, с тематическим таким направлением, именно посвященным сохранению здоровья груди, это будет здорово. Только очень важно, чтобы на такой день здоровья люди пришли, чтобы они э, знали о том, что проходит такая э, крупная акция. Вот у нас в прошлом году было несколько таких крупных акций. Я хочу привести пример Днепра. Элла Гончарова вместе с врачами 9 клиники, в которой есть отделение женского здоровья, провела акцию, и за один день они диагностировали более 500 человек. Работало большое количество врачей, которые принимали женщин и проводили им экспресс-диагностику, и УЗИ, и маммографию. Кто-то ограничился просто консультативным приемом, люди, у которых не было показаний для проведения такой вот именно медицины медицинской диагностики на препаратах, но кто-то на приборах, но кому-то они были нужны, вот эти вот срочные медицинские осмотры, и инициатором этого явился проект Кэшер, да, оборудование было этой больницы, врачи были от этой больницы, то есть это были совместные усилия медицинского сообщества, и нас, как активистов общественной организации, которые инициировали такой день. Но я вас уверяю, не было бы этих 500 человек, и врачи могли, посидев, принять 20, 30, 40 человек, если бы не было информационного обеспечения такой акции. Очень важно, что накануне этого мероприятия врачи, заведующие вот этим женским консультативным отделением и ЭЛО, пришли в пресс-центр которые проводят пресс конференции обо всех значимых мероприятиях в городе, и вот в частности в Днепре провели такую пресс-конференцию и дали информацию о том, что будет проходить такая акция, что это абсолютно бесплатно, что любая женщина, проживающая в городе Днепре, может пройти такую диагностику, независимо от национальности, независимо от того, входит она в еврейскую общину или в какую-то другую национальную общину. И это было очень важно, это очень значимо, и в этом году мы хотим повторить такую же акцию, поэтому если у кого-то есть возможность Пусть это будет не такой масштаб, пусть это будет не 500 человек. У нас такой же охват, даже более 500 человек, был в Харькове. Но там у нас очень хорошие налаженные связи с общественной организацией, которая э, занимается направленно э, профилактикой онкозаболеваний. И врачи, которые проводили там диагностику, такие вот осмотры, не один день они проводили такие осмотры в течение 10 дней. Они хотели делать это неделю, но потом решили продлить эти осмотры. И охват был там тоже грандиозный. Но мы можем делать не такие большие дела. Мы можем сделать осмотр 10, 15, 20 человек. И это тоже будет очень важно и значимо. Надо подумать, насколько в силах мы вот своими усилиями всколыхнуть эту волну и сделать вот такой вот день здоровья. Это могут быть любые формы для донесение этой информации. Вот я уже говорила о пресс-конференции, вот эта пресс-конференция была посвящена конкретному в Днепре, конкретному дню приема. Мы регулярно проводим такие пресс-конференции в Одессе, потому что в течение этого месяца, целый месяц, можно пройти такое обследование в нескольких медицинских учреждениях города Одессы. Это поликлиники и это онкодиспансер. И вот информацию о том, чтобы э, женщины обратили на это внимание – ее надо донести до людей. Поэтому вот этот формат пресс-конференций, он очень хорошо работает именно на увеличение количества посещений э, женщин-мамографических кабинетов, консультативных э, приемов и так далее. Мы реально видим вот этот вот всплеск после наших э, таких вот мероприятий и пресс-конференций. Это вот то, что касается конкретных э, вопросов э, с направлением ⁇ Я делаю ⁇ Октябрьская акция является кульминацией деятельности всех наших активистов. Конечно, о здоровье мы говорим в течение всего года. Но а, если уж так случилось, что октябрь во всем мире а, является месяцем активных действий а, против рака молочной железы, то значит а, мы можем здесь приложить свои усилия, для того, чтобы как можно больше людей получили эти знания и сами в них поучаствовать. Вот вы видите здесь на этом слайде справа и слева, в прошлом году, кто работал по этой теме, видели уже их флайеры по информационной поддержке нашей акции. Это флайеры на русском языке, они используются в России и Белоруссии, и флайеры на украинском языке для Украины. Здесь вот на лицевой стороне вы видите вот такой вот слоган, а на обратной стороне есть четкие рекомендации женщинам до 40 лет и женщинам после 40 лет, кому нужно когда и с какой периодичностью проходить УЗИ, кому маммографию. И эта информация, вот такой вот небольшой листочек, полученный женщинами, в сочетании с какой-то другой информацией, с рядом стоящим врачом, с информацией, о том, где можно пройти это обследование, он помогает человеку сориентироваться и напоминает о том, что реально какие-то шаги в октябре он может сделать. Итак, вот я хочу снова подойти к тому особому акценту акции этого года, это Art Vita mob Когда я думала о том, вот, какую мы можем здесь привнести неожиданную, интересную, яркую э, такую вот струю, я подумала, что для лучшего запоминания, для привлечения внимания, а главное, для позитивного отношения к теме. Нам нужно провести вот что-то такое, связанное с творчеством. Дело в том, что, к сожалению, вы сами по себе знаете, при слове «рак», при слове «онкология» возникает такой защитный барьер. Люди думают, что это не для них, это не про них. Лучше об этом не знать. Мы очень часто говорим о такой страусиной позиции. И вот это вот негативное отношение к теме, оно блокирует иногда даже получение информации. Мы знаем, что вообще в принципе устная информация запоминается на 10-12%. А когда эта информация еще стоит за блоком наших предубеждений, страха, то э, реально в голове остается еще меньше. Поэтому мы хотим, чтобы вот, э, при помощи наших каких-то таких творческих моментов информация воспринималась не на уровне приговора, не была такой мрачной, а она поменяла вот это вот отношение и вот эта вот фраза «я выбираю жизнь», мы делаем это ради жизни, она может действительно переломить отношение людей к сохранению своего здоровья. Я предлагаю сделать розовый цвет символикой этой акции. Мы знаем, что розовая лента – это символ борьбы с раком молочной железы, это символ, который используется везде. Но не только розовая лента. Любые атрибуты розового цвета в последнее время становятся такой символикой. То есть, когда проводятся какие-то мероприятия по этой теме, стараются врачам или их участникам вручить розовые цветы, делаются розовые брошки, люди одевают розовые шарфы. То есть, любое розовое изделие, оно подчеркивает принадлежность вот именно к этой теме, к теме сохранения здоровья груди. И поэтому, если мы решим провести такое мероприятие, либо у себя в общении, либо сделать его городским, очень хорошо, чтобы мы подумали о том, как будет оформлено помещение, куда придут наши люди. Там можно надуть розовые шары, разместить розовые ленты, устроить фотозоны. Вот на верхней фотографии вы видите такую фотозону, которая была сделана прошлой весной на мероприятии в Херсоне. Там это мероприятие проходило во взаимодействии с Херсонской общиной и с организацией, всеукраинской организацией Life Challenger, которая вот работает для еврейских общин. Но информация, которая была получена на этом мероприятии, не замкнулась на еврейской общине. Туда пришло областное телевидение. Вот вы видите на этом фотографии врача-онколога, который давал интервью телевидению, и об этом посредством массовой информации узнало большое количество жителей Херсона. И вот такие приятные сюрпризы, которые были на том мероприятии, не настраивали людей на позитивный лад. Вот Были вот эти фотозоны, в руках вы видите такие таблички с пожеланиями здоровья друг другу. Когда была кофе-пауза, пирожные, даже посуда одноразовая была, тоже розового цвета, в розовых цветах. Все было такое очень позитивное, очень нарядное, настраивающее на такой вот доброжелательный и благоприятный э, исход э, тех вот э, наших знаний об этой не очень приятной болезни, но тем не менее. А в каждом э, нашем общинном центре есть мастера, которые проводят различные художественные обучающие мастер-классы. Я уверена, что если вы сейчас возьмете листок бумаги и ручку, и просто для себя вот так вот напишите, кого вы знаете из людей, которые занимаются изготовлением каких-то украшений, валеных изделий, гончарных изделий, занимаются изготовлением украшений в различной технике, делают открытки, делают сумки, любые сувениры. Можно привлечь таких людей для проведения мастер класса И вот такое мероприятие общинное может проходить в формате «Люди пришли, увидели помещение, украшенное» розовыми шарами, увидели розовые цветы, их познакомили с тематикой мероприятия, им объяснили, почему розовые ленты приколоты у ведущих этого мероприятия. Они услышали от врача, о профилактике рака груди, о том, что нужно сделать для того, чтобы эта болезнь не застигла врасплох, для того, чтобы успокоиться, что у человека все нормально, и он до следующего своего осмотра может жить спокойно. А потом они пришли на мастер-класс и изготовили, например, розовые бусы, и ушли вот с этим сувениром на память. И придя домой, они будут это хранить, они будут об этом помнить, и они вот с таким вот позитивным настроем отнесясь к этой теме, я уверена, и пройдут медицинский осмотр, и расскажут об этом других, и возьмут за руку свою подругу для того, чтобы она прошла осмотр. Или это будет какая-то мисочка или кружка, которая будет вылеплена на гончарной мастерской, раскрашенная в розовый, цвет розового персика, или вот здесь, как сердцевинка арбуза, вы здесь видите. Или это будет какая-то брошь керамическая или в виде валенного цветка. Фантазия может быть разная. Если это будут мастер-классы для детей, ваши дети могут нарисовать какие-то открытки с пожеланием здоровья вам, и, соответственно, я думаю, что любая мама, получив такую открытку с пожеланием маме быть здоровой и ходить к врачу вовремя, выполнит это пожелание своего ребенка. Поэтому давайте подумаем, насколько мы можем привлечь своих друзей, знакомых, коллег, кого мы знаем, связанных вот с таким вот, как говорят, рукастых с творчеством handmade для того, чтобы сделать вот такой вот мастер-класс, на котором 20-25 его участников получат вот и знания, и такой позитивный настрой через этот ручной труд. Вот мое предложение такое. Еще а, примерные идеи, которые, мне казалось, будут хороши для... А, привлечение внимания к этой теме. Например, дефиле. Мы знаем, что когда проходит дефиле определенного мастера, он выставляет туда коллекцию своих платьев, своих костюмов. Такое дефиле делали на дне еврейской женщины в Харькове. Там мастер, которая привезла свои платья, одела наших активистов в них, и они почувствовали себя моделями. Но не везде у нас есть такая возможность привлечь мастера и использовать его модели для проведения такого дефиле. Но я уверяю вас, что в гардеробе каждой женщины найдется какой-то розовый атрибут. Это может быть розовое платье, это может быть розовый шарф на черном платье, это может быть какой-то тюрбан, который она соорудит из имеющегося дома платка, или... Какая-то красивая розовая брошь, которая приколота, и на ней будет сосредоточен акцент в ее гардеробе. Я видела такое дефиле, посвященное акции по продвижению идеи ранней диагностики ВИЧ-СПИДа. Вот здесь есть несколько человек, которые присутствуют раз в два года на такой большой международной конференции, которая собирает более 70 стран по профилактике СПИДа, и туда приходят не только врачи, приезжают, но и люди, живущие с ВИЧ. Так вот, это направление всегда было такое, ну, достаточно академическое с точки зрения медицины, и потом с точки зрения профилактики и мы тоже обменивались опытом. И вот впервые в прошлом году на конференции я увидела вот такое дефиле, где... На белом фоне, на вот фоне различной белой одежды, были приколоты, вы знаете, там красные ленты, да, которые символизируют э, профилактику ВИЧ-инфекции и СПИДа. Это было очень зрелищно, это было очень красиво, и я уверена, что это было запоминающимся таким вот э, аккордом на этом мероприятии. А если бы вы видели, какое внимание было уделено фотохудожниками вот, э, к этой теме, как они наслаждались, делая эти фотографии, размещали их потом и себя на сайтах и в журналах. И я подумала, что если мы привлечем внимание вот к нашей теме, казалось бы, такой еще более женской теме, еще более подходящей для проведения такого дефиле, это было бы здорово. Где мы можем его провести? Опять же, конечно, это требует больших организационных э, и временных рамок, но мне бы, например, вот виделось проведение такого дефиле э, в торговом центре. Если мы найдем понимание э, с... Э, Руководителями этого торгового центра. Вы представляете себе, да, когда в выходной день выходят 10 или 15 красивых женщин, э, демонстрируют э, одежду, демонстрируют вот эти вот розовые атрибуты, а рядом. Находится ведущий, который объясняет, почему эта акция проходит, почему именно розовые атрибуты украшают одеяния этих женщин, а рядом находится информационный стол с нашими раздаточными материалами, с нашими волонтерами, с врачами, которые уже тех, кто встревожен и очарован красотой наших женщин и заинтересованно подошли к ним, они уже настраивают на более серьезные лады, говорят им о том, что от вас зависит очень много, и вы можете пройти эту диагностику, это сделать несложно, это сделать можно там-то и тогда-то. И я уверена, что люди не забудут такое мероприятие. Ну, а уж о средствах массовой информации говорить не приходится, они всегда очень любят вот что-то такое яркое, зрелищное в э -э сочетании с такой сенсационностью. Это можно сделать в Доме культуры, на сцене. Это можно сделать в общинном центре и привлечь своих подруг в качестве моделей. Там, где есть у нас театры, там, где есть у нас группы, занимающиеся творчеством, я думаю, что вы можете подумать о том, как выразить вот визуально эту идею продвижения важности профилактики и ранней диагностики рака в груди есть среди нас люди, которые занимаются музыкальным творчеством, а есть у нас люди танцующие. Опять же, это тоже можно использовать для проведения таких мероприятий. Я вот не знаю, Азария смогла подключиться или нет, но вот мы, например, говорили с ней, и, а она уже со своим ансамблем, каким образом можно использовать вот их творческий подход для того, чтобы, опять же, через концертную деятельность, через э, исполнение каких-то песен, привлечь внимание к этой теме и от вот этого зрелищного момента потом перейти к информации. В Туле у нас есть ансамбль, который называется «Лейся песня». Он создан на базе групп взаимопомощи женщин, перенесших рак молочной железы. И для них творчество – это их стиль. И каждый раз, выезжая на какое-то мероприятие в любой районный центр, на любой день здоровья они это мероприятие заканчивают большим концертом. И это всегда очень важно и очень значимо. Когда люди получили информацию, люди э, получили такой вот момент какой-то встревоженности. И в то же время они видят женщин, перенесших онкозаболевания, сохранивших свое здоровье и красоту, которые для них исполняют в красивых костюмах, красивых кокошниках, с белыми платочками, исполняют различные... Иногда веселые, иногда лирические песни. Это всегда очень здорово. Подумайте об этом, каким образом можно использовать свои танцевальные коллективы, музыкальные коллективы, в которых участвуете вы или ваши друзья, знакомые, дети, вот, для проведения таких мероприятий. Также это могут быть э, спортивные, гимнастические соревнования. Я знаю, что у многих дети занимаются художественной гимнастикой. Там есть ленты, это могут быть розовые ленты. Можно поговорить с тренером, э, насколько какое-то из выступлений можно посвятить этой теме. Всегда сейчас социальная направленность в любых мероприятиях приветствуется, и я думаю, что мы можем найти здесь своих партнеров и единомышленников. Вот, фото и художественные выставки – это тоже такой элемент, который мы можем использовать. Здесь мы можем поговорить, как я уже говорила, с какими-то представителями арт-пространств, галерей. Это могут быть фотографии женщин разных возрастов. Это может быть фотографии женщин одной семьи, которые поддерживают друг друга. А выход, вывод из этой выставки может быть один. Для того, чтобы сохранить здоровье и красоту, надо заботиться о себе и надо проходить диагностику. Uh, я сейчас просила всех координаторов программ проекта Кэшер привлечь своих активистов для этого вебинара и для участия в нашей октябрьской акции. Вот здесь вот на этом слайде вы видите множество направлений, по которому наши активисты работают. Иногда один и тот же человек работает в разных направлениях. Но есть люди, которые занимаются строго направлением э, здоровья. Есть те, кто работают у нас в совершенно интересных инновационном проекте «Форум театр». Есть люди, которые э, занимаются у нас вот молодежным таким проектом, который тоже у нас э, настраивает людей на творческий подход. Э, наша лидерская программа, тренинговая программа, одной из ведущих, которых я являюсь наряду с нашей командой, с Олей Краско и руководителем этого направления Леной Красильщик. Это тоже… Э, тот потенциал, который мы можем реализовать через наших женщин-лидеров, обучающихся на этой программе. Есть программа «Спор во имя небес». Ну, это, казалось бы, вообще вот программа совершенно такая узконаправленное еврейское. И тем не менее у нас есть ракурс, по которому мы можем работать и с этим направлением тоже. У меня есть методическая разработка, которая называется «Символизм женской груди в еврейской традиции». Вот здесь вы видите э, две картины о еврейских женщинах. Да? Одна из них серебряковая э, картина, и вот нижняя картина — это... Юдиф, так как ее увидел художник. И вот э, символизм женской грузии в еврейской традиции – это та тема, которая может э, стать интересной для нашей еврейской аудитории и для приглашения нееврейских партнеров, э, представителей других национальностей, для того, чтобы мы раскрыли свой подход к этой теме и услышали, а что же в их национальных традициях делается для сохранения здоровья. И, соответственно, э, завершить такую встречу может… Какая это наша еврейская активность? Это может быть э, чаепитие с халами, это может быть выпечка этих хал, если это происходит накануне шабата. Мы можем придумать любое завершение мероприятия, хотелось бы, чтобы оно было позитивным. А у нас есть проект «Ладор-Вадор». Это когда мамы и девочки вместе работают для того, чтобы передать от поколения к поколению э, ту особенность, те традиции, которые есть в нашем народе. И я думаю, что традиция сохранения здоровья и заботы о здоровье детей, а что совершенно неожиданно, заботы детей о здоровье родителей, мы тоже могли бы вот по этой программе провести какие-то мероприятия, посвященные в октябре сохранению здоровья мам, бабушек, теть, старших сестер. Давайте подумаем об этом. И, наконец, наш проект Орд Это проект, который связан с компьютерным обучением. Здесь тоже могут быть различные активности. Здесь можно посмотреть какие-то фильмы, какие-то передачи, научить через пользование интернетом находить полезные знания по этой теме. То есть использовать те потенциалы, использовать те возможности, которые есть в различных программах для продвижения темы здоровья груди». Мне очень бы хотелось, чтобы вы вот здесь тоже написали свое мнение, каким образом в рамках своих проектов вы бы хотели или могли организовать какие-то мероприятия. Вот это то, что я написала здесь, тема одна, инструменты разные. Мне бы очень хотелось, чтобы мы подумали, каким образом, какие инструменты помогут нам сделать наши мероприятия эффективными, полезными и красивыми. И, конечно, когда мы планируем каждое мероприятие, очень бы хотелось, чтобы в нем были определенные изюминки, определенные интересные и полезные факты о здоровье груди. Чтобы мы не только говорили о врачебном аспекте, о медицинском, но мы говорили о том, что в нашей жизни мы можем сделать для себя и для своих близких, для сохранения красоты и здоровья груди. Те, кто в прошлом году был активен в программе здоровья и были на моих предыдущих вебинарах, знают, что мы говорили тогда очень подробно о теме, как правильно подбирать размер и форму бюстгальтера. Эти, эти материалы у нас есть. Эта презентация очень интересна для женщин, потому что многие не знают, что же такое размер и буква, которая написана на бюстгальтере. И оказывается, это все очень просто измерить, очень просто определить э, твой соответствующий тебе размер, чтобы, когда ты меришь белье, тебе нужно было подбирать из какого-то четко определенного размера э, модели. И модели, которые актуальны для большой груди, для маленькой, для различных форм груди, это есть этот материал, есть и можно воспользоваться, и женщины всегда с большим интересом этот материал изучают. Есть... Э, определенный материал по укреплению мышц груди, сохранению формы груди. Кто был на вебинаре в феврале, знает, что у нас была доктор, врач-мамолог из Твери, заведующая поликлиническим отделением, которая очень подробно на этой теме останавливалась, что такое мышцы груди, каким образом мы можем их укреплять. Вот, кстати, она говорила тогда о ношении бюстгальтера, о том, когда нужно делать перерывы. Опять же, эти материалы у нас есть, и мы можем поделиться для того, чтобы вы могли украсить вот такими очень важными изюминками свое мероприятий. Вот здесь вы видите фотографию различных упражнений, направленных на сохранение мышц груди, но замечательно, если после такой теоретической подготовки участники ваших встреч захотят приходить на практические занятия. Есть общины, где проходят мероприятия по фитнесу, где есть какие-то спортивные занятия для женщин. И надо решиться, наконец, туда ходить и сделать это для себя, ну, просто совершенно обязательно. Кто-то ходит в бассейны, кто-то ходит на такие мероприятия. Я, например, вот очень хочу в этом сезоне начать ходить на фитнес, вот, и я думаю, что отчасти вот моя деятельность в этом направлении, она меня сделает ответственной вот э, в этом направлении реализации э, своих усилий э, по здоровью. Есть очень интересная информация о том, насколько полезна и кому полезна пластика груди, а насколько она вредна. Вопросы кормления грудью, какая польза в этом есть для мамы и для малыша, и что делать правильно и до какого возраста ребенка делать это правильно, чтобы не навредить ни себе, ни ребенку. Есть материал, который касается мастопатии, насколько связана мастопатия с возможностью возникновения рака молочной железы. Есть темы по Здоровому образу жизни, морским купаниям, загару, солярием? Являются ли они друзьями или врагами здоровой груди? Обращайтесь, продумайте, вот насколько в ваших мероприятиях вам хочется, кроме чисто медицинского информационного аспекта, дать что-то интересное, какую-то изюминку. Я с удовольствием поделюсь, и мы сделаем наши занятия действительно не просто полезными, но и интересными и запоминающимися. И, э, подходя уже к завершению нашего вот сегодняшнего разговора, я хочу вас тоже немножечко сегодня угостить, на мой взгляд, интересной темой, поскольку мы говорили о теме искусства и здоровья, я хочу поговорить с вами о э, такой теме, как заболевание молочной железы в живописи и скульптуре. Перед тем, как перейти вот э, к этой такой вот... На мой взгляд, интересной части. Я хочу посмотреть, есть ли тут что-то, вопросы, которые требуют вот срочного ответа моего. Так, вот, Оль, так, Ина, Ирина написала: Да, можно у себя на предприятии, например, в столовой или на стенде информации. Да, это было бы здорово сделать на предприятии, на рабочих местах такую вот информационную работу вы подумайте, насколько администрация готова пойти в этом вопросе навстречу. Мы проходили э, разные стадии понимания и непонимания, но вот на таких крупных металлургических заводах, на э, заводах, связанных вот с ну, действительно таким вот режимным прохождением нам удавалось, кстати, это сделать. И в обеденный перерыв мы приглашали врача на такое вот сорокаминутное занятие, когда женщины получали информацию и успевали потом еще пообедать тоже очень важно. А вот мы приходили к людям в парикмахерские, там, где очень много женщин работает, в ателье, в аптеке. То есть получение информации на рабочих местах, это да, здорово и очень важно. А, так, Ирина пишет, «Недолго не удалось уговорить мою подругу на посещение врача». Сейчас... Угу, угу. Вот довязала розовую безрукавочку. Видите, как вот это здорово. Я думаю, что если вы вот ее сфотографируете и пришлете к вам, мы можем вот такой историей интересной поделиться, потому что всегда э, чья-то идея и чья-то э, реализованная идея, она дает возможность другому человеку придумать тоже что-то яркое и интересное. А, большинство тем будут интересны нашим девочкам из молодежного еврейского клуба, Но ну, я очень на это надеюсь Аня пишет, я отнесу в тренинг-центр, где проходит много тренингов для женщин, замечательно а, у нас около 800 работ и администрация за, спасибо Ирина, я буду очень рада, если мы сможем на вашем предприятии это э, провести давайте с вами потом вот индивидуально свяжемся буквально вот в ближайшие дни и продумаем, какие нужны для этого шаги, алгоритм согласования и так далее, спасибо большое если есть еще какие-то вопросы, есть какие-то предложения, Света, великолепные идеи, очень интересует все, что связано с искусством, проводила беседы по материалам прошлого вебинара. Сама иду на обследование 25-го. Света, огромное спасибо, рада и проведению мероприятий и тому, что вы лично идете на обследование, и желаю, чтобы обследование было классным, чтобы все вас обрадовало. Нам пришлют материалы. Да, во-первых, вот этот вот вебинар вы можете все, все его у меня получить. К сожалению, здесь какая-то такая сложная система, что нельзя загрузить этот вебинар сюда, чтобы вы его сами скачали, поэтому обращайтесь ко мне, всем вышлю, никому не пожалею. И все остальные материалы, о которых мы говорили, это материалы наших прошлых вебинаров, метод разработки, все будет у вас в доступе. Очень важно, чтобы мы вместе почувствовали вот эту потребность, а я всегда готова вам помочь и это рассказать если вы разрешите на секунду включить мое видео я покажу без рукавочку с удовольствием Ирочка, давайте вы сейчас приготовите безрукавку, я пока расскажу об искусстве, а потом мы включим э, видео, и вы покажете, может быть, кто-то еще захочет что-то показать или рассказать. Я имею в виду флайеры. Да, Леночка, флайеры у нас будут, флайеры будут, опять же, на двух языках, вот, э, и обязательно на этих э, наших, мероприятиях, люди что-то получат в руки. Это очень важно. Кроме этого, я хочу сказать, что там, где мы будем проводить мероприятия ну, достаточно такого крупного уровня, где нужны будут для проведения дифилия, может быть, какие-то розовые шарфы, для проведения мастер-классов закупить глину, или закупить краски, или закупить валенный материал. Опять же, в тех случаях, где мы не найдем на месте меценатов или мастеров, которые готовы бесплатно предоставить эти материалы. Проект Кэшер попытается э, сделать каким-то образом помочь вам приобрести эти материалы. Давайте мы как бы исходить из того, что мы хотим, какие у нас есть возможности на э, бесплатной основе, на партнерской основе получить эти материалы, но небольшой бюджет на проведение таких мероприятий, на закупку материалов для мастер-классов или для каких художественных, э, вот таких наших творческих активностей, тех же розовых шаров, это я вам обещаю, что деньги такие будут выделены, но, естественно, что это мероприятие должно быть Должно быть с хорошим охватом, с хорошим резонансом. А, хорошее дополнение, да, понятно. Спасибо большое. Значит, пока мы не включили вот сейчас для прямого общения вас, я хочу еще раз вот вернуться к этой теме. Вот на мой взгляд, это та изюминка, которая тоже может послужить основой для вот какого-то арт-вито-флешмобы. Итак, заболевание молочной железы в живописи и скульптуре. А, самое раннее из а, описаний... А, онкозаболевание молочной железы датировано 1600 годом до нашей эры. То есть вы понимаете, что это боль, почти 4000 лет назад в одной из египетских рукописей, так называемый папирос Эдвина Смита, было описано 8 случаев опухоли молочной железы. Тогда еще не применяли слово «рак» для идентификации этого заболевания, но симптомы были описаны достаточно красноречиво и узнаваемо для современных врачей. За 450 лет до нашей эры великий Гиппократ написал такой трактат, в котором он написал множество различных болезней. И, в частности, вот этот трактат, называемый о дал описание заболеваний молочной железы. То есть вот э, еще до нашей эры уже эта болезнь была изучена и были даны какие-то рекомендации по ее ликвидации. Ну, в частности, у Гиппократа рекомендации были прижигание проводить э, опухоли молочной железы для того, чтобы остановить рост. Ну, понятно, что медицина того времени медицина, современная отличается, но тем не менее врачи уже тогда задумывались о том, что же сделать для того, чтобы облегчить состояние женщинам и излечить их. Все вы знакомы с таким э, замечательным художником Рембрандт. И э, у него есть работа, которая называется «Полуобнаженные у печки. Вот здесь на этой литографии вы видите вот а, саму эту работу и укрупненная сегмент а, работы, захватывающий ее левый грудь. Если вот вы посмотрите внимательно, то вы увидите, что а, над молочной железой есть такое а, образование, а вот, и она… А, Такая вся эта деформация, она показывает, что с молочной железой что-то не в порядке. Но обратил впервые на это внимание, может быть, обращали внимание многие, но с медицинской точки зрения впервые вот как-то в литературе этот случай был описан только в 1970 году, то есть совсем недавно. А картина, вы сами понимаете, это 17 век. И вот столько лет люди смотрели, и только вот художник с такой говорящей фамилией Грека, но это не Эль Грека, это а, итальянский хирург с фамилией Грека, он, увидев это, описал, и он а, советовался с другими специалистами, которые подтвердили, что, скорее всего, у модели, которая позировала Рембранду, была злокачественная опухоль левой молочной железы. Ну, а поскольку художники с достаточной достоверностью изображали, вот вы видите, как на картине нашла отражение это заболевание. Также вот у Рембрандта есть еще одна картина, которая называется «Версавия». Если кто-то знает эту легенду, которая легла в основу этой картины, была такая красавица Версавия, которую полюбил царь Давид. И вот на этой картине как раз Версавия готовится к своей свадебной церемонии. Не с Давидом, она выходила замуж за совершенно обыкновенного рядового человека. Но Давид, который очень был заинтересован ее красотой, он сделал все, чтобы она стала его любовницей, вот, и привело это в конечном итоге к гибели мужа этой женщины. И вот на, этом, на этой, в этой картине ее прототипом, моделью послужила подруга художника. И вы видите, что у нее тоже не все в порядке именно с левой грудью. На укрупнение вот этого полотна, мы видим, что э, есть какие-то диффузионные изменения, что есть деформация груди. И тот же хирург э, Грека э, тоже высказал, э, что, вероятно, о модели, о вот этой вот подруги художниках Эльдрике, вероятно, был рак молочной железы. Но тут подключились другие врачи, и сказали, что вот э, конкретно в этом случае возможны другие э, осложненные заболевания, которые тоже могут привести к к вот таким вот внешним дефектам, например, туберкулез, который может тоже дать вот такие изменения, или лактационный мастит. Но если женщина э, при этом не кормила грудью, то э, ряд людей говорит, что локционистый мастит можно и исключить. Хотя если она делала прерывания беременности на поздних стадиях, то вполне возможно, что у нее может быть и такое заболевание, когда грудь готовится к кормлению, а потом оно не случается. Вот видите, казалось бы, такая картина, э, и пришедшая к нам тоже из глубины XVII века, дает возможность современным медикам подумать о диагнозе. О диагнозе модели о диагнозе женщины, которая здесь изображена, и даже спорить на эту тему. Еще одна из самых известных картин Рембранта – это картина, которая называется «Данная». Вы знаете эту историю, эту легенду, когда Донаю полюбил Зевс и спустился к ней в виде золотого дождя, от которого она зачала. У этой картины очень сложная судьба, ее несколько раз пытались совершенно невменяемые люди уничтожить, и она была подвержена разным, очень таким сложным... Э реконструкция. В конце концов, вот, слава богу, она сейчас тоже существует, ее можно увидеть. Так вот, прототипом, моделью к этой картине послужила жена художника Саския. Одно из его известных произведений называется «Автопортрет Саския на коленях». Это была любимая жена художника, и он ее изобразил здесь в виде Донаи Те, кто читал Валентина Пикуля, и знает, как он, с какой любовью он относится к этому художнику. В его романе «Под золотым дождем» он описывает его любовь, любовь Рембрандта к Саски. И Он был к этому времени уже достаточно известным и богатым художником, когда женился на ней. Она тоже была женщиной из очень богатой семьи и умножила его богатство. Поэтому он украшал ее не только одеждой, но и жемчугами, и бриллиантами, и везде пытался показать ее красоту и подчеркнуть красоту ее груди. Но даже на вот этой картине, в таком, в общем-то, немножечко неестественном ракурсе, мы видим, что левая грудь у Саски повреждена. Вот здесь на крупном сегменте видно, что у нее увеличены лимфатические узлы. И когда вот с таким вопросам к другим врачам обратился в 2001 году совсем недавно испанский врач грау и собрал по этому поводу такой врачебный консилиум то очень многие врачи подтвердили, что, скорее всего, у Саски мог быть рак молочной железы. Ее жизнь, ее как бы, конец жизни говорит о том, что она умерла. Во-первых, у нее очень трудно проходили всегда ее беременности, они всегда заканчивались либо рождением мертвого ребенка, либо смертью детей во младенчестве. И, скорее всего, она была женщиной нездоровой, и, родив последнего сына своего, который выжил, она умерла. И многие думают, что действительно, да, ее причиной ее смерти мог быть э, рак молочной железы. Но что интересно, когда э, стали проводить еще и рентгенографические исследования этой картины, а, как я говорила, ее повреждали много раз, и много раз требовалось ее восстанавливать, соответственно, снимая слой за слоем, то обнаружили, что именно эту часть, подмышечную часть левой области и область подгруппы, Студию, Рембрандт переписывал огромное количество раз. То есть ему самому здесь что-то не нравилось, он сам чувствовал, что в этом э, фрагменте э, какая-то есть для него художественная напряженность, и если э, ряд элементов были переписаны по одному или два раза, то там его рука несколько слой за слоем переписывала вот именно этот фрагмент, грудь и левую подмышечную впадину. Ганс фон Ахен. Аллегория мира, искусства и изобилия. Вот здесь мы видим центральную фигуру, тоже с левой молочной железой. Мы видим такое выбухание. И если вот посмотреть на увеличенную часть, вы видите, что вот внизу под левой молочной железой явно видно вот такое вот деформация, изменение. Вот нижний квадрант левой молочной железы поражен, и врачи считают, что да, это тоже признак у модели рака молочной железы. Очень интересная история, связанная с Рубинсом. Это тоже, врач, это тоже художник XVII века, широко известный по его любви к таким крупным женщинам с такими крупными формами, вот как говорят рубинсовские модели. И говорят, что его работы – это большой научный кладезь для медиков разных специальностей, и для хирургов, и для травматологов, и для ревматологов. Но вот сейчас обратите внимание у этих трех граций на правую модель. Это его 16-летняя жена Елена Форман очень интересная фамилия, вот надо покопаться в истории, немецкая фамилия или, может быть, есть какие-то еврейские здесь следы. Вот, я как-то не интересовалась раньше этим, надо посмотреть. Так вот, 16-летняя жена послужила моделью для написания вот этой третьей правой грации, и мы видим, что там тоже с левой грудью не все в порядке, там есть увеличение подмышечных лимфоузлов. Хотя ее дальнейшая жизнь, говорят о том, что прожила она достаточно долго. Если у нее в 16 лет уже были такие явные деформации онкологического свойства, вряд ли она бы смогла дожить до позднего возраста. Вот, а родила она, потом, прожила она по тем меркам достаточно долго, умерла в 54 года. И есть картина, где он ее изобразил, дел 24-летний, с достаточно открытой грудью, уже не имеющих таких деформаций. Поэтому здесь тоже может быть различное трактовка, либо каким-то образом э, что-то произошло и она излечилась от заболевания, либо вообще все, что изобразил здесь вот э, на своей модели Рубинс, это была его фантазия или какой-то собирательный образ тех деформаций, которые он видит, потому что здесь и втянутый сосок, и покраснение кожи, и увеличение лимфоузлов, то есть какие-то явные признаки заболевания и, скорее всего, онкологического заболевания. И тем не менее, женщина прожила достаточно долго и пережила Рубинса. Есть вот такая известная картина по легенде о Борфее и Вредике, тоже Рубенса, и это эта же модель, его же жена Елена Фурман вот, послужила моделью здесь. И опять вот здесь вот проблемы с грудью. Правда, здесь и искусствоведы, и врачи говорят, что, возможно, небольшое сжатие, и деформация груди здесь связана с неестественным положением, что э, она плотно прижимает руку, прижимает грудь, и таким образом вот это неестественное положение может дать такую деформацию. Но, э, тем не менее, вот вы видите, опять дефект, который стал целым таким вот э, э, стимулом для исследователей и врачей поговорить об этой картине с медицинской точки зрения. А у Рубенса есть еще одна картина, где тоже есть о чем поговорить врачам. Эта картина называется «Диана. Нимфы, преследуемые фаунами». И вот здесь, если вы обратите внимание на нимфу, которая прислонена к дереву, вот здесь в нижней левой части выделен этот квадрат с грудью этой нимфы. Тоже здесь мы видим и втянутость самой груди, и увеличение подмышечных лимфоузлов, и деформация груди. То есть, скорее всего, у этой модели, кто эта модель, мы не знаем, это не его жена, это какая-то другая э, девушка или женщина ему позировала, но какие-то проблемы с молочной железой были. А Рафаэль Санти, художник, которого тоже почитатели, художественного творчества знают. Для эпохи Возрождения это очень важный персонаж, жил он в 16 веке, и вот только в 2002 году в журнале «Ланцет» была опубликована статья, которая говорилась, что возлюбленная Рафаэля, изображенная на этой картине, а картина эта называется Фоннарина. и эта же самая его возлюбленная Маргарита, по мнению искусствоведов, была прообразом Сикстинской Мадонны, служила ему моделью для написания Сикстинской Мадонны. Она страдала раком молочной железы. Вот посмотрите на укрупненном фрагменте, где мы видим и такие вот характерные для полотен того времени складки полотна, вот мы не будем обращать на текстуру полотна, а обратим внимание на саму грудь. Вы видите, что здесь есть и изменение цвета соска, и увеличение деформации груди, и даже отек вот верхней части, подмышечной части груди. Но, тем не менее, эта Маргарита пережила Рафаэля. Картина была написана в 19 году, Рафаэль скончался в 1520-м году, то есть за годы его смерти она, правда, не долго, не много его пережила там есть разные истории с ней связаны, вообще это была такая женщина достаточно легкого поведения, вот с огромным количеством возлюбленных, которые изменяла Рафаэлю при жизни, но говорят, что после смерти она удалилась в монастырь, оплакивать его и вскоре умерла. И явилась ли грусть по Рафаэлю причиной ее смерти или действительно рак молочной железы, который мы видим на этой картине, мы сейчас не знаем, но тем не менее, вот мы видим, что опять левая грудь и опять вот здесь вот такие вот тревожные симптомы мы можем наблюдать на картине Рафаэля. А «Аллегория мимолетности» – это картина Никола Риньери. Она находится в венгерском городе Эстерком, и э, здесь есть разные разночтения по авторству картины. Некоторые считают, что картину написал не Риньери, а «Джан Лис». Но никаких нет разночтений по диагнозу модели, которая вот для этой аллегории мимолетности была запечатлена. Здесь видно сильно деформированная левая грудь с бугристыми массами и втянутым соском. То есть явная диагностика поздних стадий рака молочной железы. И э, еще одно такое изображение – это Джованни Батиста Пьецета, фреска «Мадонна, спасающая Милан от мора». Это э, находится она в Милане, в э, одном из соборов, там же, где находится тайные вечеря». Вот, и вот на этой фреске, вот вы видите ее целиком, и вот э, верхняя фотография, они а же это вот фрагмент женщины с ребенком на руках, более крупный выделенный. Вот… Э, в 2006 году, то есть скорее всего замечали раньше, но вот такие вот описанные реально рассуждения на эту тему появились только в 2006 году. Английский онколог выдвинула гипотезу о наличии рака молочной железы, и она привела эту картину для диагностики, для консилиума на 8 международной конференции, посвященной раку молочной железы, и все присутствующие там онкологи подтвердили, что это все явные признаки рака молочной железы, вот у этого прообраза 17 века, которая изображена на этой картине. Вот таким образом я вас познакомилась с некоторыми э, э, такими творческими изысканиями наших врачей, которые основаны на художественных образах. Вот показать такую презентацию, а потом поговорить о том, что же сделать женщинам о, для профилактики рака груди, я думаю, это было бы важно и значимо. Или сделать репродукции этих картин и сделать такую э, выставку этих репродукций, рассказать о них и опять же привести примеры, каким образом можно сейчас в современное время с нашей медициной избежать этих проблем и диагностироваться на ранней стадии, я думаю, это тоже вот одна из задумок, которые я вот как человек, который долго над этим думал, предлагаю вам использовать у себя для реализации наших артвитов флешмобов И последнее, о чем я хочу сказать, у нас есть повод для оптимизма, потому что реально рак молочной железы это заболевание, которое вылечивается при диагностике на ранних стадиях на 95% и по последним методикам даже на 98%. И еще есть такая позитивная информация для тех, кто, кому диагностирован рак молочной железы, и кто прошел лечение и сохранил свою жизнь. Врачи всегда говорят о пятилетней выживаемости. То есть если есть пятилетняя выживаемость после онкологии, обычно после этого человек э, как бы победил болезнь, считается выздоровевшим и живет дальше нормальной жизнью. Так вот, э, было проведено в Голландии исследование, там взяли 10 э, тысяч женщин, перенесших рак молочной железы, у которых он был диагностирован 10 и более лет назад. И взяли контрольную группу женщин, и выяснилось, что на 10% продолжительность жизни и смертность ниже, продолжительность жизни выше, а смертность ниже у женщин, которые излечились от рака молочной железы. Ну, казалось бы, да, люди прошли такое испытание, и в дальнейшем они живут дольше. С чем это связано? Вот э, пытались узнать, что же они делают, чем они руководствуются в своей жизни. И очень многие говорили о том, что пройдя такое испытание, они поняли ценность жизни, они э, научились отделять важное от менее важного, и э, более часто ходят к врачам, диагностируются, ведут здоровый образ жизни, больше отдыхают занимаются спортом, занимаются творчеством, стараются общаться с теми людьми, которые им дорог и близок, ведут активный образ жизни. И все эти рекомендации мы можем делать, не дожидаясь болезни, мы можем предупредить ее. И это сейчас все в наших силах. И завершить свой э, такой вот презентационный рассказ я хотела бы словами из перкей Авод. Ты не обязан изменить мир, но ты обязан сделать для этого все, что в твоих силах. И я уверена, что если мы вместе с вами сделаем, пусть маленькую толику из того, что мы можем сделать по этому направлению, мы спасем сотни женщин. И мы сделаем мир вокруг нас лучше. Я благодарю вас за внимание к моей презентации. А про материалы я сказала, я их пришлю. А я сейчас включу, попрошу Катю включить видео, чтобы мы посмотрели всех желающих высказаться. Вот. И э, очень надеюсь, что если это было действительно интересно и каким-то образом вас зацепило, мы вместе с вами подумаем, как сделать в этом году нашу октябрьскую акцию яркой, красивой и полезной. Катя, спасибо большое всем. И, Катя, пожалуйста, сделай так, чтобы э, можно было увидеть и услышать, кто хочет что-то не написать, а сказать. Я пока вижу у всех перечеркнутые микрофоны. Катя, ты меня слышишь? Алло, алло, алло. Катя, ты с нами? Катя? Катя не с нами. К, а, наверное, да. Да, Леночка, я вижу тебя, да? Да, сейчас я вижу. Хила, видео, мы можем сами включить, девочки. Сами, девочки, да. да а, на панельке внизу слева. На панельке внизу слева есть микрофон, он у вас сейчас перечеркнут. Вот, и есть э, камера, она тоже перечеркнута, я думаю, что если на нее нажать, она откроется. Да. Вот, я, я, вот я вижу Марину, да, да. Девочки, если есть желание что-то сказать, Ира хотела включиться, показать нам безрукавку. Ирочка, получается? А что-то Ирины не видно. Нет, Ира есть, но я просто вижу, что у нее тоже зачеркнут микрофон и не включено видео. Ну, она до этого была, видео включала. Ну, наверное, что-то тоже. Интернет, может быть, не тянет. Если есть желание э, что-то сказать... Да. А, вот кто-то пытается... Ага, вот что, два человека только с видео в чате, вот мне это показывают. Девочки, спасибо большое за внимание. Или, или Марина, Лена, что-то хотите сказать? Марин, было очень интересно, действительно много новых идей, и я вот сидела и записывала, но я не включала, потому что у меня нет, чтобы не нарушить, во-первых, интернет, да, не перегружать, во-вторых, у меня верхний свет полетел, я сижу с лампой. Но тебя тем не менее видно очень хорошо. Да, да. Да, да. Идей очень много, говорю, я сидела и фиксировала, к тому позвонить, к этому обратиться, того привлечь, просто идей действительно очень много. Ну, смотрите, дело в том, что мы записывали этот вебинар, и я думаю, что мы сможем э, прислать еще, э, во-первых, для тех, кто его не видел, и для тех, кто видел, может быть, оттуда какие-то идеи, но ну, и плюс вот эта презентация, где я попыталась лаконично прописать как бы такие опорные пункты, на какие можно обратить внимание. Ты нам вышли презентацию? Конечно, да, да, обязательно, конечно. Да, многие девочки мне отписались, например, в нашей нашей программы, да, из нашей группы, что именно сегодня они не могут. Ну, понятно, начало учебного года, подготовка к Рошашана, тут много есть факторов, но тем не менее у нас было 22-23 человека на вебинаре, это, это хорошо для такого как бы, времени года, <laughs> когда мы только начинаем деятельность. Маринечка, что ты хочешь да. сказать? Да, я, я тоже очень рада, что и девушки из Беларуси были на, семи... на вебинаре и тоже все слышали. И очень интересно, Марина, особенно про картины. И вообще э, хорошие идеи, хорошо, что можно использовать все арт-какие-то методы и выступления, и танцы к привлечению к этой очень важной теме. И я думаю, что каждый для себя решит, что он выберет, и совместными усилиями мы сделаем, вот как ты сказала, что ты не обязана изменить мир, но мы можем сделать все, что в наших силах. Однозначно. Ариночка, я думаю, что тебе это близко, потому что ты тоже занимаешься и театральным, и танцевальным творчеством, поэтому это действительно очень важно. Да, подумаем, а, да. Нам надо немножечко всем переварить все это, и я жду каких-то предложений пожеланий информации о том, что вы хотите сделать, чтобы вместе разработать алгоритм, как это сделать наиболее эффективно с наименьшими временными затратами. Спасибо большое всем, спасибо за участие в вебинаре, всех обнимаю, всем желаю здоровья и еще раз поздравляю с Роша Шана, хорошего, сладкого года, Шанатова у Всего доброго всем. Шанатова у Шанатова Светонька, что ты там ваяешь? Не твоя безрукавка. А я не могу видео включить. Выключил организатор и не дает включить. Вот злой человек. Ира, не получилось, да? Ну, это, вероятно, что-то такое не тянет у нашей Кати интернета. Она не смогла как-то это сделать. Ирочка, сфотографируйте, пожалуйста. Пришлите нам, я сделаю пост на Фейсбуке. Договорились? Марина, хорошо. Хорошо. Да, Светочка, да. Марина, я вам и просто восхищена, просто да, от такое можно сделать великолепное мероприятие, у меня уже смотрите, где можно сделать на город. Я даже знаю, Лена тоже. Я давай быстро собирать, кому сказать, что как. Очень хорошо. И для того, чтобы вы могли потом перед собой видеть шпаргалку, я пришлю презентацию, и да, там вот есть все да. эти опорные пункты. А вот эту вот последнюю часть, э, я очень много искала материала, но вот видите, вот такие вот характерные вещи нашла. Вот, ее можно использовать просто как отдельную такую часть нашего мероприятия. То есть вот, организационную часть убрать, а сделать отдельную презентацию или, или сделать какие-то э, репродукции эти, распечатать их. Сейчас техника позволяет делать такую выставку, а потом уже поговорить, насколько важно э, делать диагностические процедуры, насколько наше время помогает нам от этих проблем избавиться, не доводить до четвертой стадии рембрандтовского рака. Муж, ну, у, меня я понимаю, у меня девчонки 10-11 класс. Это можно вот начать, чтобы не... Конечно, прямо... конечно. И чтобы они с мамами потом об этом поговорили, чтобы они эту информацию домой принесли. Да, Леночка, ты что-то говорила? Я подумала, что у нас еще можно создать, когда мы будем готовиться, у каждого свои какие-то идеи, да, и конкретные... Идеи. Может, конечно, конечно. Детей. Конечно. Забавить из этого всего, просто великолепно. Я посмотрела, да, да, да. поле деятельности. Марина, у меня еще знаешь, вопрос был на пресс-конференцию в вот, Днепре, да, да? Да. Проводила. Кого приглашают на такие пресс-конференции? Кто может выступить? А, смотри, значит, в Днепре им повезло, у них налаженное сотрудничество с городской клиникой, которая поддерживается бостонской еврейской общины. Ну, это вот такое вот везение есть. А, у них получается, что Днепр и Бостон – города побратимы. И поэтому еврейская община Бостона помогает не просто еврейской общине Днепра, она помогает городу Днепру. И вот эта девятая горбольница, практически все врачи в Бостоне прошли обучение, стажировку, Вау. и они даже покупали им оборудование. И поэтому, естественно, что эта клиника, она к еврейской общине и к инициативам еврейских организаций, она относится очень доброжелательно. Это вот я просто рассказываю, какой путь у нас был здесь к этим врачам. И, соответственно, эти врачи пришли на пресс-конференцию и рассказали о том, какой они будут день здоровья проводить. Но вот, например, у нас в Туле не было такого, да, у нас не поддерживалась никакая клиника еврейской организации, но тем не менее для врачей очень важна помощь общественных организаций, Именно вот, извините за тавтологию, организационная. Потому что они готовы прийти, вот, например, всегда в Туле проводятся такие дни здоровья, дни открытых дверей по субботам. И врачи э, по графику, сегодня этот день посвященный там, молочной железе, завтра он посвящен, там, не завтра, а там, через два месяца урологии, и через четыре месяца там посвящен каким-то другим там заболеваниям легких и так далее. Врачи приходят, но как донести эту информацию, чтобы люди пришли, потому что обидно, когда выходят врачи, а у них в день пришло 15 человек. А когда мы эту информацию по своим каналам распространяем, привлекаем журналистов, даем интервью на телевидении, устраиваем пресс-конференции, делаем раздачу материалов где-то вот в торговых центрах, к ним в день приходят 150, 200, 300 человек. И это для них очень важно. То есть у них тоже показатели профилактической работы вырастают, потому что у них тоже работает отдел медицинской статистики. Поэтому надо всегда находить какие-то такие моменты, когда мы можем быть полезны врачам, а врачи, соответственно, полезны своим пациентам. Вот эта вот интеграция общественных организаций, средств массовой информации и э, медицинского сообщества вот должна стать для всех обоюдо полезной. Да, да, да. да. Mm -hmm. Ну ладно, спасибо, спасибо большое, спасибо, спасибо девочки, всех, да, всех, всех, с наступающим, всем здоровья. И я уверена, что у нас акция в этом году будет вал.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 как из него выходить? Я не вижу, где этот выход. Посмотрите, девочки, там внизу есть такая вот штучка, там надо нажать и просто выйти из, из самого вебинара полностью. Я вот сейчас попытаюсь тоже это сделать, выйти. Все, всем еще раз пока.